Вот горы держат холодный воздух и не пропускают его в Ялту. Вот этим-то Ялта и славится вот такими климатическими условиями. Везде холодно, дождь, снег, а здесь такой микроклимат. Тепло, жара, люди купаются, загорают. Очень интересное природное явление. А что творится там, на горе, на Айпетре представляю. Солнышко зашло, и теперь уже вот теплые потоки воздуха уже не ушли, уже не удерживают вот эти вот все облака, и они потихонечку сползают сюда. Видно, да, как холодный воздух такой, как течет. Течет по горам. Офигенное явление. Вот, здесь он вообще уже прорвался. Тут, наверное, горы пониже. Да.